приветствую в этом видео мы рассмотрим как устанавливать программу seo tool vision которая предназначена для аудита и раскрутки сайтов набираете в поисковой системе seo tool vision в результатах поиска будет выдана страница seo tool переходим на сайт из меню выбираем пункт скачать программу здесь в зависимости от версии какая у вас операционная система выбираем либо для windows для мака либо для linux. Рассмотрим вариант для windows. Нажимаем кнопку скачать SEO Tool Vision». Предлагается скачать программу. Нажимаем save file. Сохраняется программа. Потребуется несколько минут в зависимости от скорости вашего подключения к интернету. Нажимаем кнопочку скачивания и запускаем программу. Если у вас windows 8, то обращаю внимание что здесь надо нажать кнопку подробнее и выполнить в любом случае программа неизвестна системе поэтому она предлагает именно такой вариант нажимаем выполнить в любом случае стандартный мастер установки windows нажимаем далее читаем и принимаем соглашение путь установки не меняем программа устанавливается точно так же как стандартная программа любая стандартная программа windows она может потом будет удалена из панели управления windows Не включен стандартный инсталлятор установщик вам будет отображена панель с последними изменениями в программе то есть открыта страница именно что было в последней версии после того как программа установлена нажимаем готово теперь из меню установлено приложение выбираем где наша программа можно набрать SEO Tool Vision, вот она добавляем ее на начальный экран это конкретно для Windows 8 для Windows 7 и далее она вот она SEO Tool Vision ее можно перетащить себе чтобы было удобнее пользоваться и можно запускать здесь включаем галочку «Разрешить частные сети», «Домашняя сеть», «Разрешить доступ», потому что она обращается к интернету. Вот программа загрузилась вот такой интерфейс у нее. В общем-то можно начинать работать уже с программы прямо сразу запускать. Можно, если у вас есть регистрационная информация, без ввода ключа она позволяет работать с ограничениями, а для того, чтобы ввести регистрационную информацию, либо же, Активировать ключ, который вы получили, вы вводите свой e-mail и регистрационный ключ. После этого нажимается «Активировать», и она уже работает в режиме нормального функционирования. Можно сканировать сайт. На этом все. С вами был Сергей Бердачук. Сайт программы seotoolvision.ru Канируйте ваши сайты, продвигайте их. Удачи вам!